Наконец-то мне руки дошли до следующего по итальянской ветке танка, Пантерка 44. Мне очень понравилась эта система дозаряжания магазина. Как бы я до этого играл только на барабанах и на обычном КД. Но вот, вот эта система пока для меня сложная на самом деле. Очень часто я не дожидаюсь там полсекунды, секунду, чтобы у меня было два снаряда в магазине. Выстреливай, вот такой, блядь, КД еще 9 секунд. 9 секунд, сука. Ну, танк вообще классный Картонненький, но вот именно из-за системы Куда ты бежишь? Ты куда бежишь? Наглая херня Так он в дом поехал он Вообще не понимает, что его преследуют здесь Он, кстати, тут я бы чуть-чуть бы дождался У меня было бы три снаряда Нет, теперь Один На Вот, 6 секунд, подожди ну или так, вытеки от меня, домой. Короче, убил взглядом, можно сказать, авторитетом задавил. Еще светлячок. Ёб твою, нихуя себе ты накинул, петушара. Блять. Морда длинная, не пролазю не пролази, чтобы боком не ну, Еще раз. Что-то я с познецой как-то. Лево, право, лево, вправо. Посередине, блядь. Так попал. Я думал, все три сейчас минус. Доберите его, пожалуйста. Все. Ну, лорку я здесь не достану, а вот фугаса от ты точно похаваю. она уже раскинул э, Ты меня ждешь? Шучок какой-то вот, Ты серьезно, да? Тут, блядь, тебе в жопу уже пятеро заехали Ты, сука, со мной перестреливаешься Собака сутула Маглый пиздец Так, ну, наказан Теперь здесь Вот как я этот, сука, трактор ненавижу, а? Это вот а обо что сейчас разбилось? Обзнак, блядь, парковка запрещена? Ну вот так я его припарковал Бейте Сука, ну в бочину, блять, он на гусле был. Вот опять не дождался, мог бы сейчас два снаряда зарядить. Зарядил один. Ну и ладно. Я могу к вам, кстати, в затылок заехать. Кто мне помешает это сделать? Никто. Ой, -ой. и сушенька тебе, блять, в черепок. Ну хоть слепошары, он меня даже не увидел, как он гибала прилетела. Он с базу защищать побежал. Защитник. Ёпты. Какие они наглые. Здравствуйте, мужчина? А у меня я вот сегодня снарядов побольше. 8 хп! 8, сука! Сушечка, выходи. В чердак, блять, запульнул. Я сейчас буду со всеми снарядами в копилке. Со всеми. Все до единого у меня будут. Давайте. Выходите хотите Вас тут четверо, блять, хоть кто-нибудь, сука, ебал, он посветит сегодня, не? О, вот он! Вкусняш. Ой-ой-ой! сушка да. Да, блядь! Ты что вот? Вот что вот сегодня, сука, с альфой, а? Чего вот не 180 мы вообще ебануть было? Вот просто так, чтобы у него, блядь, почти сатан остался. Бейте его! Бейте его, блять, он на гусле! Ну заберите, блядь, 386 хп всего, ёб твою мать На, М -м -м, тут только реф и арта, да? Можно было в принципе добить, но я почему-то решил, что гуселька будет надежнее Нахуй я так решил, не знаю ПВ-шка шотная, и ТС-ка шотная тс уже к нам на базу приехал. Вообще какая-то ёбнутая а ты чё, болешь? То есть он меня просто ждал тут, да? Итого, у нас две арты. 3 ПТ. Э! Это как? Это... Тихо. Задний ход, блядь. Ты откуда там, сука, стрелял? Хуйня хитрожопая. Еще один. Еще один квадратик и три треугольника, блядь. А наши просто не хотят никуда идти. Они будут защищать базу, блядь. Они все, сука, на... Серьезно? Ну, у меня есть еще один снабжитель. Поскучи. Три ПТ. Четыре ксаря накидану, блядь. Три ПТ. Но то, что в меня еще ни одна ПТ-шка не кинула, значит, они, сука, в домиках. Они в домиках три штуки сидят и просто, блядь, полянку откидывают. Просто вот в центр хуярят. Ну, наверняка у них просто как бы... Либо здесь кто-нибудь сидит, никто здесь не сидит. Воина мне, наверное, не дадут сделать, потому что там, сука, борщ, который меня шотнет. Вот. Борща я не люблю. Нет, как бы я борщ есть люблю, но вот когда от борща, получаешь, вот тут в войне неприятно. Еда тебе пизды дала. Ну, сейчас вот хуйню здесь донесу, блять. Меня просто, сука, как слепую курицу размотают. Даже хуй пойму откуда. У них один вон он. Может быть, они его даже за. блять! В смысле? В смысле, 263? Ты меня фугасом бьешь? Фугасом? Он меня фугасом бьет! Вот, почему бы... А, Ой, блять! Ой, ай, блядь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай, Ай-яй-яй, ай, ай, ай, ай, ай, сука, стой, блядь! Стой, сука, стой, блядь! Молодцы, спасибо большое. Нет, ну... Я его не шотну, его едина не получу. Ну, хотя бы стрельну его. Фугасом. наверное. 4 хп Фугасом. Танку уничтожен. Ёбните его, пожалуйста. просто добейте его тут сам лоханулся, конечно, но... Добейте его, пожалуйста. Добейте его, блядь! Там он, там, вон, вон там. За кустиком, за домиком. Сушечка, вы, выбежи, просто пердаком ему вскрой. Пожалуйста, давай. Чпоньк! Красава. Ну, вот как-то так. Пять косарей. И снова всем привет. Надеюсь, вам видос понравился. Как и танк. Вот этот Блин, мне реально очень понравилось То есть У меня 46 и этот Прям две равнозначные машины прям Очень нравится Жду стандарта, чтобы на нем побегать Чуть-чуть осталось, чтобы докачать Так что еще потом скоро на нем мастер ждите А вам спасибо, что смотрели Не забываем с друзьями делиться, лайки ставить, комменты писать Кто не подписан, подписывайтесь И до новых встреч, пока Should grow feathers and see this too.